Дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы начинаем играть в CS Да. Сразу хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, кто нет. И сразу хочу сказать: посмотрите, вы зайдите, ну, просто сверните видео и посмотрите. Написано, если у вас написано кнопка подписаться, подписаться, на нажмите на нее, тогда у вас все будет хорошо. И вы в школе будете отлить отли учиться на отлично. И удача будет плюс 10 миллиардов. Да. Вот шо оно на время целого <смех> Нормально? Нет, у меня даже часов нет вообще Ну короче, ладно, начинаем Давай играть в да? Ну я не знаю, как мы будем играть мы быть будем проигрывать, потому что я не играл уже Года два почти Где-то Скоро два года, наверное, я в январе последний раз играл Во... В январе 19 -го года так я не знаю, о, ваша игра будет. не, ну если там опять читеры будут, то я, я будут это нормально. Так, ну, уже давно не играл, так я забываю. Если я буду стрелять во все подряд, то нет, но не буду, конечно. Ну не знаю. Ну вот они, если попадают, они вот там, например, стоят, фигнет где, и они убили меня, значит это читеры сто процентов. Нифига себе Ну смотри, ну смотри, что это? А, ну, вот. Победа, террористов. Вот нормально, да? Он вообще убил, а как? А, в смысле? Игра закончилась В смысле? Офигенно я подключаюсь, когда он заиграет Все, все отличились В смысле? Ну ладно, последний. следующий, сейчас матч начнёт <смех> Что это такое? Что это сейчас такое было вообще? Нормально, подключайте, игра уже закончилась. Офигенно просто. Ну, мы победили. <смех> я даже только вошел, А мы уже победили, окей. Так, меню я знаю. А как 47? А чё нет? Да, ну, помпу. 7! Семь. А, семь тысяч. Семьдесят три тысячи. Ну, я бы удивился с ним. Семьдесят три тысячи Ну, гранаты я не знаю. Опа Не помню. А, это разминка Не, надо было винтовку купить Ну понятно а под... О, под... Э, в смысле? О, понятно. Вот в смысле, с двух сторон сейчас В смысле с двух сторон Я кого-то завалю, вот это похоже я... я же говорю, что я не умею о, убьём нахер! Кого? хаво! Да куда вы идете? это бот, вообще? Блин, я забыл, что это бот. Ну, по-моему, нас убьют, да? А я, по-моему, забыл, да, его? А как хп-хаться? Тут есть аптечка какая-то? Или тут нет Ну, минус два, А, ну да, просто убивает меня. а ну я с... Я, да, я, да, Э, что такое? А, все, А, мне денег теперь нет. Вот ну, да а покупать-то? У меня нет денег. Вообще ни на что нету денег. Офигеть. У меня деньги просто... Всё. Я буду с ножом бегать. А там есть вот выпало что-то? Ну, пацаны. Ну, блин. Я не хочу с пистолетом. Горили. Ну, что то выбрасывать. Да, там никого не было. Это... Плохо и хорошо, потому что я, хотя бы не убивать не буду. Но ну, я кто-то другой убил. Дайте мне, пожалуйста, оружие. Да ладно, серьезно, блядь! Серьезно! Да как? Я просто с пистолета стрелял! Берите пол. Офигеть! Нормально вообще? Пацаны выиграли блядь, опять. Нифига себе! Просто с пистолета убил его! Да ну нафиг. Мы здесь с пистолета стреляем? Не, ну с пистолета это бомжаска, ну жаль Вообще, вы верите? Не играл полгода уже. Уже разусь, не, я не знаю. Не, ну с пистолета я не буду. Ну нет, с пистолета фигня. Хотя меня могут убрать. Опа-ня. вот упаки. Опа. Ф Серьезно? Вам я получил. Он тоже из пистолета убивал, да? О, не подобрали. Я не хочу поможет. Я уже даже куда е ставлю? Пацаны, где вы все? Пацаны исчезли, короче. А конечно щас. Угу, конечно, щас! Не буду я идти никуда. Они ж Ну конечно. Вот это урак. Ну сейчас? Как? Вы серьезно, что ли? Это.. Ну понятно. Не, ну тут читеров нету, ну тут нету, всё. Тут все честно, окей Офигеть как, это вообще Пацаны, вообще нормально, нет? Ну, поиграем а, Это он говорит? Да бот лениться, не... Ч бот? Мы же играем в него Стоп, я не понял two... это, это... это же реальная игра, we'll Это же реальная игра или это бот? Я не понял. Сюда. У меня бомбы нет? Ща я гранату кину. Да ч за бред? Я гранату заживу. Пацаны, где все. <laughs> я думаю, там сидят вот здесь тут. Нифига их нету. Они все уходят. Так, давайте пойдем по той стороне. А то мы сейчас выиграем 0-4, в смысле? Что, дураки что ли совсем? А я сейчас гранату кину. А я знаю, как они так, поднял, гранату он кинул называется, надо было сюда кидать и... Ну Ничего, у меня нету гранат. Нету граната, мы украли Украли гранату у него, все Ну ч, опять кидали? <свы> <свы> <свы> Я не понимаю, в смысле Я даже ничего сделать не могу, Его просто валят все Либо в нашей команде читеры, либо... либо так. А чем мы выиграем в это время? На 100% в нашей команде читеры на автобалансе А это в следующем раунде они а тебя... Ну где вы все, а? Ладно, пойдем с пацанами Че они умирают? А То Совсем что ли? Они просто идут и умирают Совсем все Пацаны эти будут просто Ну и оттащите не, ну если в следующем раунде кто-то из этих читеров упадет, вот это точно вот, печально. Так, он Ну просто план и вс, нет. Опа, заложил. Заложил кто-то. Тут есть кто-то. Нет? Тут нет никого, пациента? Да эй, просто! Можно просто бегать и вс! просто бегать, прыгать, я не буду. Террористы победили. Не, ну мне, конечно, это нравится, но О, подобрали бомбу. Пацаны, надо будет бомбу. Делать. У меня бомба, так-то я буду аккуратненько. Аккуратненько. Ну, конечно, у меня аккуратненько получается. Короче, пацаны, почему-то взяла и запись, прервалась, бандикам, я не знаю почему. Ну так, взялась и прервалась все такое, хай, и все. Ну пришлось заново. Вот я снимал, читал, играл. Где-то, читай минут еще 20. Ну не 20, ну, почти 20. Взялась, прервалась и все. И без, без ничего я даже не знал. Это потом я узнал, когда... А, ну, честно. Я только узнал, когда все уже всем попрощался и все. нажал на и ничего не сработало. А так я не знал даже, серьезно просто взяла и прервалась Ясно и вот и все. Даже мне никто не сказал, что там прервалась Раньше там залагала, может быть А здесь ничего Просто взяла и прервалась Нифига ну, я просто так чистила Здесь опять прервется, Ну и Нет, не совсем. А, сзади, ну конечно. Если бы не сзади, если бы не сзади, то я бы нормально вс так... В смысле, я могу выйти. А, ну даже еще не началось. Размит еще нет. Я думаю, что такое? Чё Здорово! <смех> Такой смотрит на меня. Здорово! Я... Сейчас тебя убивать буду. Не буду. Ничего. Быстрее. Ну Быстрее. Не понял. Куда все делись? А со мной никто не хочет идти, нет? Ну в принципе зачем? А зачем со мной? Ну если все, все решили сюда пойти, ну почему бы и не. О, футбол. Хабара футбол поиграли наверное. О, в смысле? Кого заболели вы? А, в смысле, я не ранил. Они бегают передо мной, что я могу сделать? Ну не бегайте, ребят. Все с пистолетом какие сидят и <laughs> пистолетом какие-то На да кого кого убивают? На да как мне попадаю? Кто? Идите нафиг все показывают меня на ясно Застрелим в разбор Да я чего даже не убивал Все во, -все, во -все. Ой, в смысле? Чего? А как он меня убил? Чего? Да просто с одного А я буду стрелять во всех, блин, 10 лет а я буду вообще вот так в него стрелять и убьют потом, когда он уже очнется. Угу. Ну ладно, мы пока мы выиграем. Нет, мы. Нет, мы не выигрываем. Хотя кто? Нет, не выигрываем. Если бы он сейчас убил, тогда. Хотя нет, какой, кого мы выиграем? Там 4 человека, и мы прыгаем. Нет, мы проиграем. А где наш вообще? А, она же вообще сидит 4. С 4 у меня хп это вообще что-то будет. Да вс ⁇ ему хана. Я тебе серьезно говорю. Байку. Я не знаю. Там я, я не знаю, даже о Байку. А, ну окей, да. Понял. У меня как-то полипать. Слишком мало провод. Четыре а, ну когда уже все э, проигрываешь, когда уже спецназ победил, он решил всех завалить Красавчик Ну что я могу еще сказать? Ну офигенно Го-го-го, ну го давай, го-го-го умирать Ну давай, го-го-го Капец какой-то, сейчас понял Чувствую Чё такое? А, ну я говорю, что капец какой-то Ща потом все умирать начали А я такой сижу, выходят все и умирают. Но они же свой, сквозь стены не убивать не хотят. Хотя, кто его знает? Они могут. О, это идёт. Я... Нет, нет! какая? Пять человек пришли. Серьезно. Пять человек! ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК НА МЕНЯ НАЛЕТЕЛО! Серьёзно? Да ладно, как это? Что мысли? ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК НА МЕНЯ НАЛЕТЕЛО! Я что я хотела вообще сделать? Я не Не, лучше не беги, тебя убьют. А, в смысле? Мы уже проиграли походу. Как он у себя? нет, все. А как он собирается против скоптить? Четырех человек и что-то сделать. Так все капец. Капец, мой переговор. О нифига себе, мог это что-то Нет. Если бы у него хпшки хотя бы побольше было, он бы мог ещ убить. Убить только, но не выиграть. Убить мог. И я тоже. Ну, я бы мог тоже там этого человека хотя бы убить. Ну я бы решил во всех шмалять, ну и вот и все. Вот и все. Я выбрал свой выбор, Все. Не, я больше так не хочу. А они даже не знали. Не, ну место хорошее, но не одному человеку сидеть. Не 100 человек. Это хорошее место, я тебе все Ну здесь хорошее место, но... Никогда пять человек идут. Пять человек, когда идут, я уже ничего сделать не могу. Ну, пять человек, все таки это есть разница, чем я один? В смысле? Чё, вы что с ним выкратили опять? Взяли стену покрасили. Ой, какой стены? Дверь. Эээ, -э, в смысле? Ээээ, Чё такое? Чё произошло? я Не знаю, Windows тут. Шиндус. Пошёл нафиг. Идиот, идиота, я же говорю, идиоты какие-то. Просто на контролле Э, где смысл, перезарядка, иди нафиг. Перезарядка на была. Ты ч ⁇ А что я виноват, что я перезарядка, что я могу сделать? А те дебелые, конечно, его не убили. Он скрылся без проблем и все себе! Ну, они стреляют еще хуже, чем я. Вообще. Просто во всех. И все. Незаменно такой пробежал. Серьезно? Он такой... А, вот и кашля. Он просто такой незаметно пробежал. Ну да, все. Ну да, на двоих. Ну если бы не моя перезарядка, я бы, может быть, его и завалил. А что я с перезарядкой своей могу сделать, а? Что? Я свои перезарядки я только могу... Да, перезарядить и всё Ну или себя какого-то 3-0! Почему 3-0? Ну хотя бы один раз выиграю Опа-па-па-па-пали Слушай, ну, не знаю, это моё место всё Я буду здесь сидеть и всех убивать Время нормально и, Если они опять поведутся на этот, на этот раз, наверное... Они поведутся, стопроцентно Я здесь буду сидеть себе без проблем. Они поведутся на это, стопроцентно. Поведутся. Вопрос. Какой вопрос? Я знаю, допустим. Они поведутся на это. А, я даже не успел убить. Я только увидел, какое у него оружие улыбало. Так, ну они повелись. Так, мы только троих заболели. ТРОИХ! Как вы хотите... Вообще, что... Я я буду здесь сидеть. А чем? Зачем? Зачем куда-то... Ладно, у меня пойдете. Моё... Это не, не поможет. В смысле? Ты чё? Чего он шмалел? Ну, то Для чего? Ну, так... Я, спро... я же в прошлый раз тоже с не стрелял. Почему я ним... никого не убил? Я не понимаю, тут, по-моему, не важно, что чего ты стреляешь. Надо, чтобы ты метко стрелял. Хоть ты будешь из пистолета стрелять, а ты метко стреляешь. Куда ты назад побежал? Вот такой выскакивает и целая бригада. И все здорово такое. Или сзади куда-то. Кто бомбу моему заложил? Он бомбу заложил, серьезно. Так а че выходить кого-то? Я не знаю. Ну если все гладно сделали, я не знаю. Кто это Севиль? Я все равно не знаю, кто это. Так мне плевать. Главное, чтобы это не из моей команды было. А так не плевать. О, надо пробить, забивать. Все, серьезно. Выиграли спустя сто лет. <звы> <звы> О, так и нашего убил. Нашего тоже завалило. Let's go. Что я могу? Let's go. Ну давай, за Я пойду на свое место, любимое. Мне нравится, мне никто убить не может. Я просто стою себе вот так вот, смотри, па. и все, и жду, пока жертва выйдет. А жертва это спецназа, ну, они их потом убьют всех, потом я попробую вещи об этом. Это, кстати, работает. Но. Нет. Ну да. Работает так. Так, не понял. Кто тут? <смех> Утрую завалил. Так, неудобно вообще. Да, блин, неудобно, я тебе говорю. В смысле всех завалили? Это за 5 минут всё раздалось пусть... Такой А его тоже убили. в смысле? Мы что, ничья что ли? О да, походу ничья И Это... Чё? Походу ничья либо он завалил. Не, по-моему он был Один человек потом который... А ну-ка давайте я расскажу тебе а, он сидит, ждет пока. Ага, ну понятно. Ну сейчас я сейчас решаю. Ее, yeah, нормально. Вообще лысый просто жив нормально. Он же вообще дед. Дед вообще нормально всех решает. Дед всех валит. Просто. Так, давай фулбик сейчас. А, фулбик, на. А че, в чём вы убежали? Надо было мяч увидеть вообще. Какие-то странные. Три, два, ну я не знаю. Надо гранаты кидать. Подарок. Где мой подарок? Сейчас мы кинем подарок. Ай. Чё, чё? Нет, но не выжили. Почему? Граната моя не подействовала. Опа, Мимо меня просто. Ща мы будем. Двадцать процентов ну нафиг. Ну нафиг такой, да всё... Ай! Нифига себе! Пошел нафиг! Ну нифига себе! А он там внизу? Пацаны, какой-то бред происходит! Идите отсюда! Идите отсюда, нафиг лучше! А я, блин, не знаю! Yeah. Меня чуть не убили! 15 процентов? Три-три! Нормально, мы выиграем! Понемножечку мы выедем Фу, Фу а, что такое? А кто это такой? А, давайте уже кикайте у нас Ну если вы хотите кикайте, ну не плевать как кикайте Главное, чтобы это не я оказался А в бах, меня кикнули Ай, больно Где я? Кто потому... я? Где? Кто? А, уже двоих заводили. Они, они отдыхают. Вот вечно отдыхают. Да, плевать, что они должны на бой, а они лежат отдыхать. Где кто? Кто, где вообще? Никто. Ладно, я пойду пока. Здорово, пацаны. Здорово Дор всем. всем. Ну, пока нету их. Ну, я знаю, что они есть. Да, конечно, нету их. А потом, бах, там бригада целый выходит. Из трех человек. Ну, нормально, плохо, нормально. Три человека вот тоже блядь. Так, давай, у кого бомба есть? Нету бомбы. Куда ты ее клеишь? Или? Бомба за... Вот, сейчас будет взрыв через... Через... Все нормально Еее! Я выиграл ну, Сейчас бомба взорвет Ну а, а вот почему мужики отдыхают? Я не понимаю Нормально им, да? А, даже бомба еще не взорвалась Ну сейчас мы ее взорвем И такая бомба взрывается, мы выиграли Фуум, Фу, не хочешь? давать такого я попал ты ну хотя бы главное не успеть главное да ну и где хватит пацаны проходим до художе бомбу залаживаем Фига себе, такое Так. Норм? Норм. Э, нет, нифига не норм, нет, А, вот по своим сторонам. Ну происходит вообще какой-то ветва? Я не понимаю. Есть пожертвование? А Окей. Да в смысле опять заболели нашу? Ну чё творите-то вообще? Нормально нет? Опять тут как-то в смысле. Мне не нравится. Мы же кидим. Идм-ка открываем. Я не, я лучше спрячусь. Они через суток улетят? А, и да в смысле я один сегодня? У ну, меня а что я могу сделать. А что я? А, я уже проголосовал. Ты да не проголосовал? Так я не понимаю? Ты же проголосовал. Странно. Автобаланс. Не не. Что мне плевать, как ты сейчас? Автобаланс. Да, да что ты опять можешь делать? Наркоманы, что это? Опа, давай. А уже поздно. он уже кинул мне гранату а я гранату не купил, а я не купил мне. Так так-то так будет без Вот зачем мы это делаем? Он меня попал. Блин. Тумане все не понимают. Все в тумане все запер. Всё капец на ну, вообще все капец на вообще ты чё, меня кидать да, вот, тупой о -о -о -о. он совсем тупой что ли он меня да. пиратушку <воспом Evangelical> вот он о правильно правильно кончится ему надо огонь. Чего вечно вылетает? Вот блин Ч взорвется? Пусть! Ага, я сдох потом Ну зато мы выиграли А я просто сдох от этого Ну ладно Ну ничего страшного Ну с кем не бывает? Ну подумаешь, взорвай Опять! Опять! Футбол! пусть. Да, я... <Oxide> такой себе я, я тут близко. А кого опять?! Да что он режет всех? что тупой что ли? Берет всех и режет. о Опять он бомбу кинует. Да какого фига ты бомбу кину, а? Он промазал я опять. А где моя чё бомба? Чаки. Ух, кидай. Иди вообще, что мне прилететь? Что происходит вообще? Че происходит, я не понимаю. Я кидаю бомбы, а они не кидают. О, прибежали. А, в смысле? Тут че за фигня? Так, четырё... Четверых, блин, убили. Четверых, по-моему, завалили. Купят, чего вы делаете, вообще? Нет, в футбук не играй. нет, вдвоём. Да, конечно, группируются, конечно. А мы нет. Надо ну, будем в какую Не, нормально. Бомба сейчас взорвется и всё. Беги учиться, вернадь. Нет, вс нормально. Сейчас бомба еще взорвёт. Пипи, пипи. Или нет. Взорвётся. Взорвалась. Ну, поздно. Ну, хотя бы нормально, по-моему. Не знаю, зачем я покупаю вернадь, но ну, пускай. На всякий случай. Футбол. у Нет, у Нет, да что происходит? Кто это мне там делает? Опять? Опять он взрывкает? Опять взрывкает? Кого? Да что, проис... что происходит вообще? Чё нас так убивает резко? Я и высовываться не буду. Зачем мне это надо? Там какой-то бред происходит, пацаны. Надо и здесь сконтролировать. А то они внезапно здесь ворвутся и все. Или нет. Или не ворвутся, не знаю. Куда ну, я знаю, ворвутся или Хотя могут, и вот сюда ближе всего. Ну давайте. Как, как ты это сделал? Читер, что ли, с опять? Опять Да ладит просто, бахать и всё А, в смысле? Просто пум-пум, и всё. Нет, нет. А, он голову просто. Понятно, надо было маневрировать, а я маневрировать буду. Это опять он, да? Опять он. 44. Беги отсюда. Вот, 44. Стрелять не хочет смысл. блин. С пистолета убивает, фиги. А, нет, не должен. В смысле, сейчас взорвется? Да. Сейчас взорвется, если как бы. Опец. Все, взрывается. Да. Так это ушло о каждом матчегу. Ой, то есть с каждого бою. Так, погубь. А уже поздно. Я уже взорвался. Ну, мы то есть взорвались. Уже все поздно. А я пойду футбол отобежать. Футболу это интересно. Ну, ну хотя не очень, ну, да. Ну, хотя интересно. Кому как? И что там с пистолетом стреляют? Он с, стр... О, он с пистолета стреляет. Он с пистолета стреляет, тебе говорю. Вот вс. Купецу надымел вообще. А Ну-ка я тоже надо, блин. Подсчитаем. Оп, в смысле. А ч там не сработало? Я думал, сработает. <ми> Какого фига мне срабатывает? Ладно, да, полина. Да, что? Наших мало. Пацаны, надо что-то с этим делать. Я по голове. Ааа, я по голове. А ладно, да. Чё, никого нету? Да с... ладно, сегодня. Да ладно. Никого нету, смысл. Давай бомбу заложим, давай, -а -а такой бомба, в смысле? А, нет, это не бомба Это какая-то другая фигня Ну, если меня опять убьют, то это копать Они могут меня убить Бомбу заложил, красавчик Сейчас как рванёт, вообще А, все, мы победили Ну все, в принципе, да А где я? Посередине хотя бы? Нормально будет да, я всегда посередине, помощник. Какой я помощник? <свы> Разжигайте, сейчас Ну, короче, все. А как мне нравится? В смысле, а как? А я нравится, не могу поставить, ну и ладно. Но мне нравится все равно, вы знаете. <свы> <свы> все давайте, я все я думаю. Да все хватит. Бой слишком длинный, вообще. Вот, блин, да. Ой, да, -да. да все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Ну, если вы хотите продолжение, вам нужно... Давайте соберем 40 лайков, будет продолжение. Да. Это все зависит от вас, не от меня. Ну, хотя от меня тоже зависит. Да. Это все. Ссылка, клип, стролики будут в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь, канал, комментируйте. Все, пока.